Всем привет, дорогие друзья и зрители. Не так давно было сделано необычное явление. На парня, можно сказать, чуть не упал НЛО. Суть не в том, что чуть не упал, но рядом с ним он приземлился. На МКС было замечено необычное движение, которое потом приземлилось на земле. Рассказывает тот же очевидец, который видел этот объект. Он прогуливался по этому лесу и увидел необычную яркую линию. Оно летело, а потом резко стало тормозить. Медленно стало спускаться ко мне. Сперва он подумал, что за ним прилетели. Но суть в том, что этот объект просто-напросто приземлился и повалил лес и все. Очевидцы, которые это видели, не могли поверить своими глазами, что это реально происходит Рядом с ними. Много чего происходило, но такого они никогда в жизни в этом месте не видели. Оказывается, этот объект НЛО приземлился. Группа военных, которые прилетела сюда, просто-напросто перекрыли все на своем пути. Около 4 километров. Никакую душу не впускали к этому объекту. И даже патрулировали 6 вертолетов Ми-8. Да, такое бывает. Ну а теперь посмотрите другой видеосюжет и потом вы скажете, что здесь происходит и почему мы часто видим вот такую необычную картину. Посмотрите, посмотрите. А это что? Нет, нет, вы скажите, может это не НЛО? Может вы привыкли видеть какое-то зеркальное воображение? Нет? Тогда это объект НЛО, которое было замечено в Казахстане. Удивительно, но такие НЛО часто появляются. А теперь посмотрите на воронки рядом с этим светящим, э, можно сказать, вспышкой. Такие же воронки оставляет НЛО. Говорят... Там есть подземный город, который НЛО впускает необычных существ. И люди слышат и видят необычных монстров, которые, можно сказать, ходят по этим местам. Не так давно напал какой-то монстр на 12 лошадей. Да-да, бедные лошади, но оказывается, он тут не один. Сколько происходит необычных явлений и такие необычные моменты истины мы с вами должны прекрасно понимать. Что-то надвигается, и это не опасно, или все-таки опасно, никто объяснить не сможет. Конечно, люди считают, что НЛО это выдумка, это все фигня, это брехня. На самом деле вы видите сами эти необычные картины. Но это только то, что нам показывают люди. После этого. В видеосъемке через 15 минут появились власти. Забрали у множества телефоны, гаджеты и взяли множество заявлений, чтобы они не распространяли эту ложную информацию. Для чего это все делается? Для кого? Почему людей обманывают то, что они видят? Не знаю. Но ужас это только начинает происходить. А вот недавно все подумали, что это солнце. А теперь посмотрите. В горах Китая очевидцы заметили необычную вспышку. Да-да, посмотрите внимательно, что происходит. Такого вы, конечно, еще не видели. Оно как будто вас подзывает. Но удивительно, такие видео очень редкие, но мы с вами привыкли видеть. Не так давно в Китае был замечен необычный НЛО, который был уничтожен. Кем? Никто не может объяснить. Рядом с ними лежали множество останки инопланетных существ. Конечно, уже прошло сколько времени после ледников, когда стали таять, они нашли эту необычную картину. Но это только начало о том, что рядом с инопланетными существами была еще необычное оружие. Это оружие перевезли на специальном вертолете и увезли в Китай. Что за оружие, объяснить никто не смог. Но, как у нас МЧС, у них спасательные войска ужаснулись, когда они увидели трехметрового. Можно сказать существо или в то время уже не существо в а муме оно похоже было как на ящерицу но это не было ящерица пальцы были руки вытянута голова да да и это все находилось в китае и вот вот такая необычная вспышка что она означает может купол пробился может еще что-то никто не знает да и вообще, кто расскажет про то, что это НЛО? Вы сами-то видели НЛО? Да, но из вас, те, кто смотрит про НЛО, понимают прекрасно, что НЛО существует. Но это еще не все. А теперь самое страшное – врата в другой мир. У них есть множество названий – ад смерти, врата ада, другой мир, мир без границ. Такие необычные видеосюжеты получаются раз наверное, 100 лет, если люди видят картину. Раньше, когда видели люди в древности, они рисовали эти порталы. Но эти порталы открываются только избранные. Удивительно, но такие необычные видеосюжеты очень пугают людей. Множество очевидцев видели эту картину, но никто объяснить не может, как она происходит. Говорят, что оттуда должно выйти что-то опасное или страшное. Но пока ничего там не было, портал ровно час светился, а потом исчез. На спутниковых моментах видео, которые люди типа патрулируют места, они видели необычную вспышку, но она не давала о себе знать, что это портал. Много скрывается, и это необычно, разгадывать очень тяжело. Много чего люди не знают про эти необычные порталы. Кто-то утверждает, что они открываются раз сто лет, кто-то раз 50, а кто-то вообще говорит постоянно. Эти места очень секретные, я их не смогу вам назвать, потому что эти, дорогие друзья, места всегда притягивали людей и сталкеров. Но что за этой необычной стеной находится разве? Может люди и пытаются проходить или кого-то запускают, но мы с вами это не узнаем.